Здравствуйте, я Брайан Трейси. Когда я был подростком, я мечтал стать миллионером к 30 годам. Но когда мне исполнилось 30, я все еще был бедным. Поэтому я поставил новую цель — стать миллионером к 35. Но и в 35 я оставался бедным. Со временем я стал проводить небольшие семинары. Однажды мне позвонил один бизнесмен и спросил, смогу ли я рассказать 800 его сотрудникам о том, как слепить из себя миллионера. Я согласился, но, положив трубку, осознал, черт. Да я же понятия не имею о том, как стать миллионером. Я мечтал стать миллионером всю жизнь, но ничего об этом не знаю. Поэтому я начал изучать самодельных миллионеров. И узнал две вещи. Первое. Самодельных миллионеров изучают далеко не первый год. Миллионы-миллионы долларов, чтобы понять, кто они и откуда взялись. И второе. Чтобы стать одним из тех, кто без богатых родителей с нуля делает миллион, стоит придерживаться тех же правил, что и они. Иначе у вас ничего не получится, как ни старайся. Чтобы начать путь миллионера, нужно вспомнить величайшее открытие всего человечества. Это то, что вы становитесь тем, о чем вы думаете большую часть времени. Если вы искренне хотите быть богатым, достичь всех финансовых целей и уйти на пенсию с миллионами, самое умное, что вы можете сделать, это научиться думать и действовать как люди, которые сделали из себя миллионеров. По-моему, это не так уже и сложно понять. Большинство людей думают о том, как мало у них денег. Они волнуются о бедности и о долгах, они переживают из-за цен, они не понимают, почему у них нет финансового успеха. Да потому что они думают о бедности, а не об изобилии и процветании. Привычкам миллионера можно научиться, как и любым другим, благодаря практике и повторению. Другими словами, можно запрограммировать себя думать, как самодельный миллионер. Помните, начните изнутри, и это повлияет снаружи. Первое, чем отличается мышление самодельных миллионеров, это привычка стремиться к финансовой независимости большую часть времени. С раннего возраста они концентрируются на достижении конкретных целей ради достижения финансовой независимости. Они постоянно об этом думают. Самодельные миллионеры приучают себя делать любые жертвы, необходимые для достижения финансовых целей. Они подстраивают под это все свои финансовые потоки, свой заработок, свои инвестиции, свои расходы, и каждая денежная операция должна работать на достижение конкретных ваших финансовых целей. Важно отметить, Достичь финансового успеха очень трудно. Случайно это не происходит. Достичь его можно только хорошо обдуманным планированием, длительным трудом, дисциплинированностью и упорством во всех действиях. В определенный момент жизни финансовые цели приводят человека на перепутье. Одна дорога ведет к заработку, сбережениям и накоплению, а вторая к заработку, расходам и влезанию в долги. 80% населения выбирают вторую дорогу, потому что она проще и веселее. Но как ответственный взрослый, вы должны решить, какую дорогу выбрать. И несмотря на то, какой дорогой вы шли до этого, вы вольны выбирать дорогу, которой будете идти с этого момента. Я люблю говорить ученикам, не важно, откуда вы пришли, важно то, куда вы идете. Нельзя изменить прошлое, зато можно изменить будущее, пойдя по другому пути. Сейчас. Отправная точка для достижения финансового успеха и вступления в ряды самодельных миллионеров это взять на себя полную ответственность за свои финансы. Большинство самодельных миллионеров организовывают свои финансовые цели и финансовые операции таким образом, что их капитал увеличивается примерно 8-10% в год. Они устанавливают финансовые цели и не ищут схем быстрого обогащения или легких денег. Они терпеливы, настойчивы и дальновидны. Они приучают себя откладывать и накапливать деньги на протяжении многих лет. Они не спешат, они не рискуют и не ищут быстрых и легких путей заработка, потому что они знают, что таких не существует. В результате такого денежного мышления каждый год их богатство понемногу растет. В конце концов, они достигают планки в миллион долларов, не останавливаясь на этом. Альберт Эйнштейн говорил, что начисление процентов — это самая могущественная сила во Вселенной, поэтому ключ к успеху — это богатеть медленно, не пытаться быстро разбогатеть. Когда вы станете человеком, который умеет устанавливать финансовые цели и накапливать миллион, а то и больше, вы также станете человеком, который сумеет заработать и второй, и третий миллион. Существует пословица, я ее давно использую. Заработать первый миллион очень сложно, но второй почти неизбежно. Почему это так? Чтобы заработать первый миллион, надо развивать новые черты личности. Но когда они уже все будут, заработать второй миллион будет намного проще. Даже если случится что-то неприятное, и вы потеряете все деньги, вы сможете снова их заработать относительно легко, потому что вы будете тем человеком, который может стать миллионером. Как только вы станете таким человеком, обратного пути нет. Расскажу вам одну историю о моем знакомом, театральном режиссере, который вложил все свои деньги в постановку, потерял их и разорился. И кто-то спросил его, «Эй, расскажи, как это быть бедным?» «Я не бедный», — сказал он. «Бедный — это состояние души, а я просто на мели». Но это временно. И в течение нескольких месяцев он снова вернул свои миллионы, потому что у него было мышление миллионера. Но самодельные миллионеры зарабатывают свои деньги совсем не благодаря удаче. Удача тут совсем ни при чем. Чтобы стать самодельным миллионером, вы должны ставить финансовые цели и работать над их достижением каждый день. И если делать это настойчиво, постоянно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, вы достигнете всех своих финансовых целей.